Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Акцент». Я ее ведущий Юрий Лайф. И сегодня в студии у нас директор высшей школы информационных технологий и систем Казанского федерального университета Айрат Фаридович Хасьянов и его заместитель по научной части а, и, если я правильно понимаю, руководитель лаборатории машинного понимания Максим Олегович Таланов. Рад вас здесь видеть, и мы сегодня постараемся немножечко поговорить о том, что, собственно, представляет собой ИТИС, это Высшая школа информационных технологий и систем, и о том, почему буквально вот в последние дни возник довольно большой шум в связи с одной публикацией сотрудников ИТИС. Я имею в виду публикацию на портале Академия ИДУ, а, статья, насколько я понимаю, была посвящена а, поискам решений для эмоциональных, эмоциональной составляющей искусственного интеллекта машинного. И, конечно, меня как человек абсолютно ну, или достаточно далекого от этих сфер, меня это поразило. Само понятие эмоциональный интеллект, если мне память не изменяет, вошло сравнительно недавно вообще в обиход. А тут мы ведем речь об эмоциональной составляющей машинного интеллекта. Объясните, пожалуйста, мне и телезрителям, каким образом железяки, извините за грубость, совмещаются с норадреналином, с какой-то биоподобной средой, как это может вообще выглядит или как выглядит уже в яве. С кого начнем? С вас? Вы непосредственно, насколько я понимаю, занимаетесь да. этим? Давайте, да. Ротварид, если я не возражаете. Конечно. Я один завтра авторов статьи. Да, По совместительству. Статья посвящена симуляции норадреналина в вычислительных системах, последствиям нейросимуляторов и, соответственно, воспроизведению психоэмоциональных состояний, которые... Связано с норадреналином. А идея у нас родилась некоторое время назад. Э -э идея в виде вопроса, как заставить машину почувствовать эмоции. То есть побывать в эмоциональном состоянии. Маленькую перебивочку с А зачем надо заставлять машину испытывать эмоции? Так... Рискуете нарваться на лекции в полтора часа. Но да. у меня целый курс этому посвящен действительности вычислительным эмоциям. Это а Если очень-очень-очень-очень вкратце, я обычно задаю своим собеседникам следующий вопрос. Хотя, может, нехорошо вопрос, но вопрос. Так, зачем они нужны людям? Или всем остальным ликвитающим? Ну, что, что касается людей, я более-менее или могу понять, потому что эмоции, насколько я могу судить, это часть... Движение к решениям на основе интуиции. Я испытываю некую эмоцию, у меня включаются какие-то связи, которые, о которых я, может быть, и думать-то забыл, и не знал никогда. И я прихожу к определенному решению. Быстро обходя mm -hmm. необходимость гигантского пересчета вариантов. Вот, например. Кстати, да, то, то, да. То, да? Же, то же да? самое. Я да. угадал, да? На самом деле, что такое интуиция? Это ваш опыт, который формализован многими годами накопления в вашем интеллекте, на самом деле ушел из сознательного в сферу подсознательного. Может быть, даже не только мой опыт, но и какой-то генетический опыт, опыт, как принято говорить, предков, нет? Может быть. Мы можем испытывать отвращение к паукам, потому что наши предки выживали только те, которые, в общем-то, и Испытывали это самое да? отвращение к паукам, хотя сегодня у нас в нашей полосе ядовитых, может быть, и нет. Уже. Uh -huh. Это известная, кстати, ситуация со змеями, где есть вот народы, исторически боящиеся змеи, а змей там даже не водится. Вот. А, то есть, на самом деле, наличие какой-то негативной эмоции по отношению к какому-то событию, она увеличивает шансы выживания организма, вот. Но на самом деле здесь не только как бы, дело в том, что э, это одна из форм мышления. На самом деле даже обычное рациональное мышление без эмоций, как выясняется, в человеке малореализуемо. То есть, если человек повреждены те центры, которые отвечают за эмоции, он теряет возможность осуществлять какие-то интеллектуальные операции, такие как выбор, например. Окей. Okay. То есть, получается, что если вы научите компьютер, да, или какую-то систему, там, связку компьютеров, испытывать некие эмоции, то это будет способствовать повышению производительности компьютера, в том числе. Ну, и они станут еще более социальными. Им будет легче, так скажем, общаться. Это нам будет легче с ними общаться. да. Точнее, okay, окей, да, можно как, как угодно. Им будет легче с нами общаться, нам будет легче с ними общаться. Ну, нам будет легче вместе. Коммуницировать. Коммуницировать. Скажем, да. Они да. будут более социальными, более социально адаптивными, а, их поведение будет более вариабельно, исходя из того, что уже будет базироваться на, так сказать, психоэмоциональных ага. драйвах. Я понял, тогда один уточняющий вопрос. Вы упомянули, что статья была написана в соавторстве, и Совершенно. вот я сделал выписку, конечно для себя, чтобы понимать, кто же ее написал, ваших соавторов Сальваторе де Стефана, да, и он позиционируется как руководитель лаборатории социально-ориентированной компьютерной технологии для городской среды. Да, да? это очень интересная тема. То, есть, тему то есть. есть вы хотите сказать, что вот эта вот ваша, ну, не статья, а статья ведь как результат определенной работы, да, уже проделанной, она... А имеет практический смысл вот в, в, в, в горизонте может быть там я не знаю года двух как это ох хорошо так ну давайте так скажем есть очень большой практический интерес в наших разработках в наших подходах у спецслужб а... нет нет зачем не интересовал мы же говорим о практических выходах да и вот про практические выходы. Первое, значит, что кажется наиболее осуществимым в ближайшее время, это симуляция психоэмоциональных состояний э, млекопитающих, да, и в том числе, естественно, человека. Про человека, конечно, здесь я должен оговориться обязательно, что нам очень трудно посчитать мозг человека, потому что с вычислительной точки зрения это пока не поддается всей всех мощностей, Вычислительных на Земле не хватает для человеческого одного мозга, но посчитать мыши и крысу мы уже можем. Ну, двигаемся вперед вместе с развитием вычислительной техники, так скажем. Это первое. Второе. Психоэмоциональное расстройство. Депрессия да, с медицинской точки зрения. Третье. Нейросимуляции, сами по себе очень интересные для нейробиологов, в том числе клиницифцев, в том числе нейрореабилитация и так далее. Да, да, да. А симуляция психоэмоционального поведения, эмоциональной составляющей поведения, интересно даже экономистам, например, урбанистам. Но им нужны очень большие объемы, конечно. Это миллионы людей. Это, да. в общем-то, понятно, не совсем только понятно, ну или.. Не до конца понятно, вот что. Вы же сейчас говорите о том, что вы с помощью машин хотите лучше понять человека. Конечно. Да? Но вы да. представьте, насколько легче проводить эксперименты в виртуальной среде, чем на реальных сообществах. То есть, если вы проводите эксперимент на развитие сообщества, вам потребуется лонгитивные исследования, затрагивающие десятилетия, может быть, столетия. Если вы моделируете этот процесс, обладая необходимыми вычислительными ресурсами, вы можете получить результат значительно быстрее. Это раз. Я еще хочу прокомментировать, кстати, почему это может быть нужно конкретным примером. Вот группа Максим, она занимается таким, по-английски называется far-fetched или там... Blue э, Sky. Что? Blue да, spray. или Blue Sky, то есть называется очень как бы далеко расположенный результат да, для этого исследования. Исследование, которое, результат которого расположен достаточно далеко. Но... Uh, у нас есть другие группы, у нас есть очень интересная модель, когда uh, у нас вот четыре таких основных uh, направления исследования, и при этом у нас есть uh, так называемая e которая занимается тем, что смотрит. А вот где можно взять какую-то научную разработку, uh, получить из нее технологию и сделать на базе этой технологии какое-то коммерциализуемое решение, причем с привлечением uh -huh. студентов, uh -huh. силами студентов. Uh, есть у нас конкретный пример применения того, что вот делает Максим, на конкретную э, проблему э, обнаружения э, или детектирования усталости водителя. Таким образом, мы можем снижать э, опасность э, потенциального возникновения ДТП. Э, был разработан небольшой браслет, вот меньше этих часов, э, который одевается на руку водителя. Или, э, это на самом деле чип, который встраивается в любые смарт-часы. И на базе вот тех разработок, которые делает Максим, э, этот браслет может сказать водителю, ты уже устал, остановись. Или тебе вообще сегодня надо садиться за руль? Или вот эта дорожная ситуация в данный момент у тебя вызывает стресс? в скорость. Ну, насколько я понимаю, такие, извините, у меня фишки уже существуют. Какие-то предупреждающие mm -hmm. вот эти вот водители. Да, вот да, то, да. что существует, это а -а. немножко другое. То есть мы на самом деле здесь а, не, не просто... Предполагаем, что здесь человек испытывает опасность ну, или, или пульс у него изменился, давление изменилось, потоотделение изменилось, вот и датчик это совершенно верно, да? да, да. Но до сих пор на самом деле наш подход от того, что существует, отличается тем, что наши коллеги они не просто провели статистический анализ корреляции между тем что мы наблюдаем, и тем, что мы предполагаем относительно психоэмоционального состояния человека. Они, на самом деле, взяли конкретную модель Хьюглев-Хейма, которая является вот, сегодня одной из наиболее перспективных моделей эмоций, основанной на вот, основных трех нейромедиаторах – дофамин, серотонин, норадреналин. Они верифицировали эту модель, собственно говоря, вот, коллеги с ним вместе публикуются. Это была первая вообще в истории науки верификация соответствующей модели. И на основе конкретной теории изготовили, это уже вот лаборатория и лаб, изготовил конкретный девайс. Это этот девайс, он основан не на том, что мы предположили взаимосвязь между определенными там параметрами э, организма и э, его состоянием. Мы э, подтвердили или не подтвердили статистикой. А мы, собственно говоря, знаем, что это так работает, потому что мы верифицировали модель, основана на конкретной верифицированной модели. И мы точно знаем, что если наш прибор показывает, что он устал, это не, не что-то другое, а он точно устал. Водитель. Водитель, да-да, конечно, именно Не водитель. прибор. Не прибор. Прибор не устает, Да. А и вот этот пример, он является иллюстрацией того, что если мы не делаем вот этих вот Blue Sky исследований, направленных куда-то далеко в будущее, мы никогда не окажемся там, как говорил Уэйн Грецкий, где шайба находится, когда мы прибежим. Если мы не делаем вот этих вот э, нацеленных далеко вперед исследований, мы всегда будем бежать туда, где шайбы сейчас прибежали, а шайбы нет. А, это интересный вопрос, да. Его можно перевести в экономическую плоскость, можно в политическую плоскость перевести, да, как говорят некоторые умные люди. Если мы, наша страна, Россия, будем по-прежнему стараться догонять, то мы никогда не сравняемся. Насколько вот эти вот ваши разработки, Максим Олегович, можно назвать пионерскими? То есть, если сравнивать, но ну, все занимаются, этими же проблемами занимаются во всем мире, там, в Гарварде, я не знаю, в Мите, в Стэнфорде, где это угодно. вы правильно сказали, вы можете в частности, да? Да, да. Вот, но... И вы, по-видимому, имеете возможность сопоставлять. Ага, мы вот здесь, а вот это... Вот вы где сейчас? Мы вот их На обогнали. мировой шкале. Вы их обогнали? Мит обогнали. Да. Я в прошлом году читала разработки Мит. Она меня просто шокировала. Они сделали, я думаю, вы об этом знаете, но я на всякий случай, может быть, не все телезрители знают. Они сделали такую штуковину, которая позволяет читать э, книги, э, даже не открывая их вот э, на полках. Mm -hmm. да Где-то в хранилище, в книг хранилище, в библиотеке. Они каким-то образом, ну, это сканер какой-то такой, но мне трудно вообще представить, вообразить, какой это должен быть сканер, что он закрытую книгу выражение «открытая книга» уже теряет смысл. Да? Этот человек говорит, как «открытая книга». «Да не надо, мы тебя и закрытым прочитаем». Это возвращаясь к теме, к чему у нас может привести озадаченность эмоционального оснащения искусственного интеллекта. А нет ощущения, что в результате это может привести, как принято говорить, к совершенно непредсказуемым последствиям. Но Илон Маск, к которому у меня своеобразное отношение, я как-то не очень все-таки верю в то, что, он, что это не финансовая пирамида. Ну, бог с ним, это не моя, не моя задача, не мое дело. Но в чем я готов к нему прислушаться, он уже несколько раз публично заявил, что искусственный интеллект, когда мы все-таки получим его вот в полном объеме, он будет представлять огромнейшую опасность для цивилизации, человеческой цивилизации. Вы добьетесь, вы сделаете так, что это будет не только рацио, но и эмоции. Да? Хорошо, прекрасно, прогресс неостановим, как принято говорить. Но где, когда вы это сделаете, поскольку вы это сделаете, где тут будет место человеку? Человек должен существовать? Должен, должен. А да. искусственный интеллект, интеллект, если решить по-другому... Я, вот мне он кажется... эмоционально а, оценит а... меня и скажет, вот мне этот не нравится. Окей. Okay. Uh, я... Мне нравится позиция, и я обычно размышляю в этом положении с следующей стороны. Есть такое слово английское, brain child. Uh, uh, переводится, до да, дитя мозга, дитя ну, разума. Да. Uh, и, и мне кажется, правильно относиться вот к этим существам, к этим um, сущностям, которые мы создаем которые, я надеюсь, когда-нибудь станут равными нам с точки зрения интеллекта, мощности интеллекта, как бы мы ее не выражали, как именно brainchild. И тогда возникает соответствующая среда и ситуация. То есть эти э, сущности сами по себе должны... Э, или существа уже их можно наверное, так mm -hmm. сказать, назвать, а, а, будут обладать самообучением. То есть им, их не нужно будет программировать, как мы сейчас программируем учетные системы. Ну, нейронные сети говорят уже способны к самообучению. Ну, да, к самообучению. не совсем. И не совсем обучают, да. да. Не совсем. Да. На обучающих выборах. Там, там, да, есть определенные подходы, называется backpropagation и прочие алгоритмы, которые, так сказать, искусственно вносятся вносят определенные изменения в структуру, значит, и в веса, значит, искусственной ну, нейронной понятно, сети. Да. А здесь мы говорим о том же самом принципе, который есть у нас в мозгу, да, у млекопитающих. А, а именно что? Мы сам обучаемся с рождения даже ранее. Наша нейронная сеть или в периодальном состоянии запросто. Да да, да, да. Она начинает подстраиваться под входные сигналы, под обработку да, этих входных сигналов. И это происходит непрерывно, постоянно, за счет жизненного цикла просто клеток, просто нейронов. Да. Ну, еще глиальные клетки еще нам помогают в этом смысле. А отсюда у нас получается ситуация, что аналогичные системы которые мы хотим создать, они должны обладать этим замечательным свойством, то есть самообучаться в некоторой среде. И мы уже тогда говорим о чем? Мы говорим о... А, это называется kindergarten for AI. Да, детский сад для искусственного интеллекта. То есть для этих сущностей, для этих а, значит, объектов а, необходим будет определенный подход воспитания. Okay. Максим а а так вы... как а, у них будут эмоциональные драйвы, эмоциональная ага. основа, ага. то мы, я надеюсь, сможем привлечь определенные моральные Установки, за счет которых наши дети все-таки не убивают родителей. Да? Как правило. Как правило, да? Как правило. То же самое, я надеюсь, будет происходить в этом случае. И здесь тогда ситуация совершенно иная, чем просто угроза со стороны искусственного интеллекта. Чему мы научим, то и будет делать наши дитя. Научим убивать военные программы, их множество будут убивать. Научим существовать вместе, трудиться, строить светлое будущее, покорять космос и решать суперсложные задачи в э, тех условиях, которых нам до этого доселе не мечталось, будут это делать. Так интересно слышать э, несколько, с моей точки зрения, идеалистические рассуждения от э, людей, которые занимаются э, вычислительной техникой. Э, мечта... Э, великих мыслителей в истории человечества создать идеального человека сколько усилий педагоги психологи писатели не получается идеального человека войны не прекращаются убийства не прекращаются насилие не прекращается теперь вы мне рассказываете что если мы создадим искусственный интеллект в полном объеме если мы создадим вот этот kindergarten для brainchild, да, и мы туда вот им заложим такую программу. Вам не кажется, что вы повторяете сейчас, да, вот применительно к машинам ровно то, что на протяжении веков пытались сделать относительно людей биологических существ. Это то же самое. Но мы же тоже хотим, что если мы в детском саду или с ясельного возраста, будем учить добро, сеять разумный, добрый, вечный то обязательно вырастет правильный человек, который не принесет вреда. Нет. Вы знаете, тут у меня есть такой прагматичный не комментарий. Не получается. Мы на самом деле немножко ушли в футурологию, да? Но... Ну да, да. Вот. Но вообще говоря, страх перед искусственным интеллектом несколько преувеличен. Вот, Это развейте раз... его. да. Значит, в том числе и страх». Да-да-да. В свое время, когда... Вы знаете, Ази Азимов, он очень много писал про роботов. Там три закона робот-техники фантастические. Фильм «Мой робот по его произведению снят. И у него как спросили, не боитесь ли вы, собственно говоря, распространения компьютеров тогда, о системах уровня сегодняшних даже Сирии даже не мечтали, в общем-то, и не понимали, как это можно сделать. И он сказал, «Вы знаете, я говорит, боюсь не компьютеров, а того, что их не будет хватать». Почему он так сказал, сейчас я поясню. Дело в том, что, во-первых, почему преувеличен страх перед искусственным интеллектом, да? Ну, даже предположим, что мы создадим искусственный интеллект более мощный, чем человеческий, что пока как бы, значит, на горизонте еще вот не маячит. Человеческого интеллекта вполне хватает для разрушения, уничтожения себе подобных и всему, чему вы, в общем -то, чего вы, в общем-то, перечислили. Дело в том, что вот, э, почему... Э, я немножко в сторону уйду. Mm -hmm. э, почему э, коэффициент э, интеллекта средний, вот он, у большинства людей именно такой, какой он есть. Но ну, вот этот средний взяли за 100 единиц, оценку, да? Почему mm -hmm. действительно mm -hmm. вот IQ нормальное распределение... Да, IQ. Нормальное распределение, таково, что вот стоит ровно как бы вот... Э, то есть вот большее количество, там, 80% человек, где-то вот около 100. Вы никогда не задумывались? Вот я как-то задумался, начал смотреть литературу, и выяснилось, что, оказывается... Э, Шотландцы перед Второй мировой войной умудрились провести исследования. Они замерили коэффициент интеллекта у выпускников старших классов. А mm -hmm. Потом случилась война, и оказалось возможным сравнить, кто лучше-то выживал после войны, те, у кого был более высокий искусственный интеллект или более низкий. Mm -hmm. И как вы думаете, кто выживал лучше? Я думаю, люди с более низким коэффициентом Нет. интеллектуальным. Нет, на самом деле лучше всего выживали те, у кого ближе всего было к 100%. То есть, на самом деле, 100 вот это вот, ну, то есть, интеллекта человека вполне достаточно для всех тех задач, которые мы решаем, да? О чем это говорит? О том, что если уж мы с вами, как бы, справимся с уничтожением друг друга, то мы, в принципе, это и без машин сделаем. Это да. И если, как бы, мы... мы и, если мы все-таки друг друга не уничтожим, то это не потому, что мы не создали искусственный интеллект, а потому что мы все-таки сами оказались такими молодцами и выжили, да? То есть... Люди, если уничтожат друг друга, то не из-за того, что изобретен или не изобретен искусственный интеллект. Это связано с самими людьми. Это вот раз, первое соображение. Второе. Почему не надо бояться, собственно говоря, искусственного интеллекта? Mm -hmm. Дело в том, что сегодня люди выполняют очень много творческих профессий, которые не дают э, им реализовать весь свой потенциал, просто потому что э, даже какие-то простые манипуляции требуют э, человеческого интеллекта. То есть э, нельзя просто написать программу, которая учтет все нюансы. Ну, например, э, вот пытаются осваивать космос при помощи роботов, да, потому что ну, человек туда по а посылать опасно, и, в принципе, после, такой, после такого полета на Марс да. он, скорее всего, не вернется и вообще проживет да. недолго. да, вот. э, Но, однако же, пилотируемая космонавтика остается. Вот, как бы, почему остается Остается пилотируемая космонавтика, если мы посылаем роботов на Марс. Ведь должна же быть решена проблема ну, космонавтами. Значит, роботы не соответствуют пока что. Потому что, да, есть задачи даже элементарные. Там, скажем, подкрутить какой-то вентиль на а -а -а. станции, который вдруг там, значит, начал пропускать, но его же надо найти. Не надо это... придумать, как его закрутить. вот, соответственно, И, и множество других каких-то даже, казалось бы, небольших проблем, которые надо решать в процессе выполнения миссии, которые машины выполнить не в состоянии. Посмотрите, сколько автоматических зондов, на... зондов простите, на Марсе разбилось. Вот, потому что там какие-то были элементарные несоответствии траектории, они не могли скорректировать. Это сейчас о чем? Да. Это сейчас я скажу о чем. О том, что э, на самом деле благодаря этому самому искусственному интеллекту человек может отказаться от тяжелых, э, э, скажем, э, измеряющих профессий, которые требуют участия человеческого интеллекта. Профессия дальнобойщика очень тяжелая профессия. Люди сутками э, э, значит, э, ведут э, грузовики и. Если они на секунду теряют внимание, заканчивается катастрофой. А да -да. от них требуют за минимальный срок, с минимальной ценой доставить максимум товара. Соответственно, сегодня что делает искусственный интеллект? Вот новый, новый, новая модель Mercedes, да? Кабина дальнобойщика похожа на небольшую комнату отеля с телевизором Нет. там. Артур да. извините, что я вас перебью, да, да? потому что у нас все-таки довольно ограниченное Конечно. время в эфире. Знаете, вот буквально вчера мы по этому поводу тут беседовали с одним товарищем. Он предложил мне простую задачку, и я готов ее повторить. А -а -а, горный серпентин, с одной стороны скала, с другой стороны а -а -а, обрыв. А -а -а, вот этот роскошный Мерседес, неважно, там, Тойота... Не Короче важно, говоря, да. вот а, Управляемый а, искусственным интеллектом автомобиль а, запрограммированный на то, чтобы, а, грубо говоря, избежать столкновений. Да. Да. Вот навстречу идет такой трак. И что должен сделать искусственный интеллект для того, чтобы избежать столкновений? Скинуть машину в пропасть, по всей видимости. Другого пути нет. Ну, вот как раз тут возникает необходимость эмоционального искусственного интеллекта. То есть вот этот самый моральный выбор, который возникает в подобных ситуациях, обычная логика, она э, не решает. Собственно, именно поэтому, именно потому, что мы хотим создавать машины, которые смогут эффективно заменить человека э, в тяжелых профессиях, именно поэтому нужен вот такой искусственный интеллект, который способен испытывать эмоции, делать моральный выбор. Можно я еще один да. пример приведу? Есть такой очень яркий на мой взгляд пример. Дело в том, что по всем, всему миру, в том числе Японии Великобритании, я сталкиваюсь со статистикой и проблемой. буквально десятки, если не сотни женщин, ломают спины, поднимая больных, будучи медсестрами. Uh -huh. И это абсолютно логичное решение заменить их роботизированной системой. Есть целый проекты этим посвященный. Это серьезнейшая проблема. Но Этой системе нужна эмпатия. Да. Естественно, для того, чтобы этот больной чувствовал себя быть тепло человеческих рук, грубо упрощенно да, да, говоря. Да да, да, да, да, да. Но как это сделать без, без психоэмоциональной основы, в принципе, когда нет ощущения, нет понимания, нет возможности даже понять. Что есть боль, что есть вот эта эмоциональная подавленность, я грусть понял. и прочее. Я Ты понял, даже... это, это одна сторона, да, но тогда вы должны думать и о другой стороне. Кстати, насколько я понимаю, вы ведь совместитель в Институте фундаментальной медицины да. и биологии. Совершенно верно. Да. нет опасения, что результаты работы в ИТИС ваш. Коллега Максим Олегович в конце концов возьмет и сдаст Киасу. это Но это все-таки сотрудничество. Дело в том, Ух, что, да. что эта лаборатория создана в рамках стратегической академической единицы. А, по сути, это на самом там деле... это нейробиология, по-моему, да? Совершенно это, это наш коллектив. То есть, в принципе, результаты учитываются в статистике обоих институтов. Вот. На самом деле по-другому по сотрудничать не получится. Мы должны совершать междисциплинарные исследования, если мы хотим прорыв совершить. Так вот об эмпатии. Возвращаясь к вашему примеру, он, он, на самом деле это реально симпатичный пример. Но я вот сейчас пока вас слушал, подумал, но в таком случае вам, почему я вспомнил о вашем совместительстве в Институте фундаментальной медицины и биологии, не, не вам конкретно, но и вам конкретно в том числе, по-видимому, надо будет заняться и другой стороной вопроса, чтобы я, больной, не испытывал некого страха перед этим устройством, которое, которое уже ко мне эмпатию испытывают, но я еще должен умудриться а или научиться эмпатию испытывать. А Здесь, да, это очень серьезнейшая проблема. анкани Valley, как как, как она переводится на а русский. Неудачная, э а сейчас расскажу, как она э называется. Неудачная долина, по-моему. Да, а а значит, восприятие соответствующих... А проклятая долина, да называется Да, по да, да. Соответствующих значит, систем роботизированных, которые близки похожий на человек, но еще недостаточно похожий на человек. Есть в определенной разработки. В основном, значит, в Японии Шигуру профессор, создал даже свою копию, которая якобы преподает вместо него, значит, предмет, что уже в действительности является не единственным примером а в Соединенных Штатах, насколько я помню. Есть такие же примеры. Так вот, в этом есть определенный прогресс, но да, но да, мы должны задаваться вопросом, как будут это воспринимать Uh, остальные люди, потому что пока я когда спрашиваю аудитории пойдете ли вы к роботу mm -hmm, mm -hmm. Uh, yeah. лечиться, yeah. <laughs> все хором говорят нет, конечно мы должны привыкнуть и мы должны понять, что это такие же сущности, такие же uh, существа, как и мы, они имеют такие же права. И здесь What? есть еще один подводный момент, кто будет виноват, когда этот робот ошибется, если не дай бог решит какой-то да, программист. Вопросы медицинской этики, да. И не только медицинская. а если просто... И уголовная ответственность. Да, и с... С... Именно, да, и получается, ответы. что это субъект права. Да. А, и это серьезно, опять же, обсуждается на мировом уровне. Есть соответствующий комитет в Евросоюзе, например, который обсуждает э, роботехнические права. Как, что он должен выполнять. Здесь, ну, мне близка позиция то, что робот сам должен тогда нести ответственность, и он становится субъектом права. И тогда мы, в действительности, с вами становимся на новую ступеньку восприятия и развития роботехнических систем и искусственного интеллекта. И тогда они с нами начнут действительно нам помогать и приносить пользу там, где нам нужно, где мы их научим, где мы их спроектируем. Слушайте, сделаем. все это чрезвычайно интересно, то, о чем вы говорите. И... Существу мы сейчас заговорили о том, что цивилизация должна быть готова к принципиальному новому уровню существования: правовом, этическом поле, интеллектуальном поле, эмоциональном поле, и так далее. И вот, когда мы обо всех этих горних высях и проклятых долинах долина это знаете, говорили. Да, у меня вопрос. Уже практического совершенно свойства приземленного такого. Илья Фаридович, вот я посмотрел, но мы перед эфиром об этом немножко с вами обменялись, там, уточнению по цифрам. У вас состоялся в начале, в первой декаде июля, выпуск очередной, да, в цифре, высшей школе. И... Подавляющее большинство ваших выпускников, около 200 выпускников, да, вот, по крайней мере, то, что я насчитал, из этого количества около 20 человек всего получили дипломы магистров, остальные – это бакалавры, дипломы бакалавров. Чем это можно объяснить? Это запрос работодателей, это принципиальная позиция высшей школы информационных технологий, и систем КФУ, это случайность, как Почему, почему не больше магистров или хотя бы более или менее поровну? Хорошо. На самом деле, очень хороший вопрос. Тому несколько причин. Причина первая. Мы выпустили три выпуска бакалавров и пока только два выпуска магистров. Угу. Мы, естественно, планируем увеличивать количество магистрантов и, соответственно, выпускников магистратуры. В этом году мы набираем в два раза больше магистрантов, чем в прошлом году. В следующем году мы планируем набирать еще больше. Угу. С чем как бы, связана динамика увеличение набора на магистратуру. По итогам собеседований с претендентами на магистратуру мы вдруг для себя обнаружили, что, к сожалению, Далеко не все выпускники других э, вузов, э, готовящих в этом направлении, э, пригодны к тому, чтобы продолжать обучение у нас в магистратуре. У нас достаточно высокие требования к нашим магистрантам. И оказывается, что они не получают тот минимальный набор компетенций, который необходим для продолжения очень часто. Магистранты в бакалаври... бакалавриате других вузов. Mm -hmm. вот. И мы их просто не в состоянии к себе взять, даже если они готовы платить за коммерческое место. То есть э, они не удовлетворяют минимальным требованиям. А с другой стороны, магистратура, это все-таки, вы знаете как, вообще образовательная система, это пирамида, где ну, да. в базе находятся бакалавры, часть из которых после окончания уходит в индустрию, часть остается в академии, и вот эта меньшая часть, это магистранты. Когда они завершают обучение, часть из них уходит в индустрию, и меньшая часть из них остается в аспирантуру. Это, собственно, аспиранты, это дальше научные сотрудники, кандидаты наук и доктора это вот самый маленький вот ну верхний и лауреаты треугольничек. Ну Но лауреаты Нобелевской да. премии это уже вот да, флаг да, на вершине этой вот пирамиды. Да. <laughs> а, и а, из числа наших выпускников получается, что, вот, ну, вообще говоря, нормальная статистика по миру: 20% выпускников бакалавриата идут в магистратуру. Если мы берем 20% наших выпускников, то это получается меньше, чем мы берем магистратуру, потому что мы берем еще и э, извне. Постепенно мы, конечно, наращиваем охват. Постепенно все больше и больше выпускников бакалавриата профильных направлений собирается. Uh, постепенно все больше и больше к нам поступает из-за рубежа, и мы понимаем, что мы можем наращивать количество магистрантов. Для нас целевой параметр – это количество магистрантов на потоке, uh, сравнимое с количеством бакалавров. Вот, uh, начиная с этого года, у нас на потоке будет, uh, ну, там, в среднем примерно 150 бакалавров и 65 магистрантов. То есть это уже близко, в два раза меньше магистрантов, mm -hmm. чем бакалавров. Mm -hmm. Mm -hmm. Мы хотим, чтобы это было еще, как бы, uh, более в, степень, uh, в сторону магистрантов, так, чтобы у нас было порядка, допустим, 120 магистрантов и, допустим, 150-200 бакалавров. С чем это связано? Модель обучения такая. Мы делаем большие проекты, вот такие сложные, как тот проект, который делает Максим. Вы знаете, что у него соавтор студент Алексей Леухин, да, который попал, кстати, в топ-3 процента исследователя да, Академии да, да, ИДО. Это студент, между прочим. И, кстати, прочим. очень активно себя пропиарил по этому поводу. Молодец. Но он, Амби... очень толковый, судя по всему, очень амбициозный да, такой товарищ. Mm -hmm. Mm -hmm. Трудолюбивый, способный. Mm -hmm. И это не единственный случай. Все наши студенты, они вовлечены в те или иные проекты. Либо в индустриальные проекты, мы понимаем, что они потом пойдут в индустрию, либо в исследовательские проекты, мы понимаем, что они дальше пойдут дальше, в магистратуру, аспирантуру. И, собственно говоря... Проекты, они дальше декомпозируются. Если проектом руководит профессор, у него есть несколько аспирантов, каждый из них руководит своим сегментом. каждым сегментом В каждом сегменте несколько магистрантов, у каждого из магистрантов несколько бакалавров. Окей, okay. более-менее понятна система. Простой и грубый вопрос. Вот вы упомянули, отвечая в начале ответа, да? Пробовали откуда-то со стороны да, принять и обнаружили, что ну, не соответствует но уровень, даже в этом году уровень вот мы подготовки. Да. А, конечно, печально, что ваши коллеги из других вузов не соответствуют требованиям ИТИС, но Естественный вопрос возникает: а вы-то откуда берете преподавателей из Луны, из Гарварда, из того же Массачусетского института? Кто, кто, кто вот. Вот добивается этого уровня Максим здесь? Максим, я понимаю, Олегович да, Таланов, Максим, Олегович Таланов. А, Ученые, ученые годы 2016 -го в Татарстане, да? Руководитель нашей группы робототехники, профессор Магит, он поработал в Карнеге, он это университет номер один, mm -hmm. как у работал поработал в университете Бристоль, в университете Цукубы, в Японии, который, собственно, является одним из ведущих центров робототехники. И вот э, Ди Стефана, я так понимаю... И из политехника Ди Милана. у него индекс Хирше 20, что для его области, вот social компьютинг да? это очень много. И там еще один соавтор, да, Валверди? Uh, да, это из -за университета Барселоны. Он, тоже, тоже у него большой хирш? Uh, он философ. Нет, у него обычно Нет? маленький а, хирш. А, он же философ? Да. Он вообще философ, да. Мы, uh, так как очень мультидисциплинарное исследование, мы привлекаем множество различных специалистов, uh, в том числе даже философов. Побочные еще в связи с этим результаты. Что от чего зависит? Мы об этом тоже пытались как-то переговорить до начала эфира. Для того, чтобы вы свои исследования успешно совершили, нужна мощнейшая или, ну, хорошая, да, железо хорошее, хард хороший, да, у -у -у. мощные компьютеры. Они у вас есть? Да. Слава Возможно богу, есть, классный, да. да. Слава да, богу, у есть, да. У нас да. есть да, да. да. То есть... Вот э, много же говорят да, там там и компьютер, вот они совершат революцию, там эти кубиты и так далее, там вообще черти что будет. Но, насколько я понимаю, пока все ну, э, как? какие-то приближения. А, ну, есть адиабатический их... квантовый компьютер, который уже как-то начинает использоваться даже в коммерческих целях, Google в частности, это D-Wave компьютер. Но основная сегодня область применения квантовых телекоммуникационных устройств – все-таки надежная передача информации. А, я почему об этом спросил, потому что я пытаюсь понять, вот, вам нужны более мощные компьютеры для того, чтобы добиться успехов на почве не только рационального, но и эмоционального искусственного интеллекта. Или то, что вы делаете, может э, способствовать решению задачи квантовой компьютеры, Вот квантового компьютера. Что, что здесь первично? А мы, знаете, мы, мы взяли немножко другую основу, биологически инспирированную, как это называется. <как> мы сотрудничаем очень активно с еще одним сотрудником значит, лаборатории нейробиологии Виктором Ерохиным. Он также работает в университете, в университете Парма, он специалист в области мемористов. Мевристоры от memory, да, то есть память, это, так скажем, устройство. Вторая, вторая часть слова меня беспокоит. Store, да. Не от резистора? Да, от резистора, от да. резистора от Его сопротивление зависит от его памяти, совершенно верно. Или его проводимость зависит от его памяти. Значит, идея такая, что это как бы электронный синапс, аналог электронного синапса. Соответственно, мы пытаемся воссоздать, опять же, в первом мире нам удалось сделать а, нейробиологические, значит, явления, так, а, нейромодуляции ингибирования на основе, значит, и все пока это на основе повечной это... системы, да. Нет, Нет, это аналоговое устройство, <зас> <зас> аналоговое <зас> устройство, <зас> да. Я просто уточни, Это, это хотел. не фоннеймовские. <зас> э, э, э ну, да, это да, не да. фоннеймовские вычисления, ну, естественно, да. аналоговые. А, пока это в рамках симуляции до да, физического прототипа не дошли, но, я надеюсь, скоро будем то Что это дает? Это дает то, что... Мы очень мы надеемся получить, грубо говоря, электронный мозг, аналогичный мозгу млекопитающего. И, соответственно, который будет способен э, и будет использовать психоэмоциональные драйвы, психоэмоциональные циклы, дофамин, серотонин, норадреналин, ну, естественно, в электронном виде, да, как мы его симулируем, как мы его оплатим, э, э, нейромодулирующие, так скажем, влияние, входы и, и так далее на, значит, в, своих, в своем поведении, в своем, значит, в том числе, я надеюсь, социальном э, контексте, достаточно сложном. Вы знаете, я настолько, вот вы меня увлекли своими рассказами, да, э, своей информацией, я просто, я бы еще, наверное, с удовольствием еще час провел в этой студии, спрашиваю, потому что вопросов, на самом деле, довольно много осталось, вот вы сейчас тут говорили, а я подумал, а вот сейчас молодняк нас сидит, смотрит. И думает, ну да, дополнена реальность, я надеваю шлем, и у меня получается классный совершенный секс, благодаря их исследованиям абсолютно на виртуальном уровне. В том числе, да? Да, абсолютно. В том числе. Как вы понимаете, уважаемые телезрители, это может быть чрезвычайно увлекательно, но это немножко другая тема, извините меня даже за то, что я чуть-чуть прикоснулся к этому. Мне остается сегодня только поблагодарить вас, Айрат Фаридович, и вас, Максим Олегович, за, повторюсь еще раз, по-моему, чрезвычайно интересную беседу. Ну и, как принято в таких случаях, ну пожелать вам успехов. Спасибо. Протокол, протокол Спасибо. просто требует Спасибо. вам персонально и высшей школе инжен... информационных технологий и систем Казанского федерального университета. Спасибо вам огромное. Я напомню, что у нас в студии был директор школы ИТИС Рад Фаридович Хасьянов и его заместитель по научной деятельности, по научной работе Максим Олегович Таланов. Спасибо вам за внимание, уважаемые телезрители. Это была программа «Акцент». Я тоже напомню на всякий случай. Меня по-прежнему зовут Юрий Алаев. До новых встреч.